Так, Саня, вот. С эти пиццами. Маркером, да? Да. Сейчас Саня будет намечать тех, которых на убой. Ты можешь туда зависать. Ну, он второй от тебя. О, о, да. И хрестиком. О, о, хорошо, тогда. Нет, он маленький вот тут. Вот, Саня, вот раз. Да. И вот это вот два. Вот. О, вот а тут хороший, да? О, ну, давай сейчас вот этого. Вот. Да. Может туда перепрыгнуть? Итак, сильно не шугай их, Сань. Не кусай. Не. да? Ну самый самый рыжий. О, а да, а тут да. да. Итак, третий, четвертый, а ну. Четвертый вот Эксель, так он длинный может его оставить, пускай еще набирает вот этот. Или вот тот. Я а ну, Эксель. Так, Эксель. так, я его думал оставить. Он длинный. Ай, ты что? А ли? то он и играет. Я давай игрушки слышу. Задолго. Так. Потому крестик лучше поставлю. О! Шейна сминальник. Так. Ну, то, вроде бы жалко. Да. Вот это. Вот это. Вот это. Ну, пос... вот, вот. да, да, да, да, да, да, да. Вот эти три мелкие вот эти, да, да Сань? Да. Да. Да. да. Раз, два. все есть, да, Сань? Да. Ну да, от нее получается мелковато. Да. Ранька вернулся, приехал с Бухареста. Бухарест. Вот, вот этот. Я думаю, может мне три кантра одного ветрена посмотреть, попробовать. Но! Вот, друзья, еще одна, ну не проблема, но одна свиноматка, которая не может у меня сорваться. Уже и стресса гоним. Все, сейчас пробую ее отпустить. И хряка выпустил тоже. Ну, чисто для запаха. Может, понюхает и загуляет. Это у нас клубничка. Мне чисто, чтобы они сошли, снюхнули друг друга. И может сорвется. Боря, ты не кроешь у нас сегодня. Вот, она чисто его понюхает. И я думаю, может быть что-то... Что-то может быть завтра и полу. Хотя он уже хвоста поджимает может подымает хвоста может и что-то будет матрас тут да, у меня дурится ну дурошкой. да там. да да да да да да да да да да да да да да там и оставайся. да да да Каштан, давай туда. Еще не готово. То есть она не стоит, бегает, верещит. Еще не готова. Может быть, завтра будет и готово. Кряка, по... Кряка понюхала, хвост поджимает. То есть, судя по всему, еще не готово. Да. Вот эта Санька как раз Будет нам помогать четырех долобесать. Саня, ну много ж подписчиков видели твой ролик, где ты обещал вернуться еще в прошлом летом. Так вернулся. Ну где ты пропал, вот спрашивай. Где я пропал? В командировку, да? На заработка, Гременчу Полтава, и Красноград. И Красноград, да? да, это три точки. Бегсенки у него там. Там именно. Хотелось семейную жизнь создать. Не получилось. Не получилось, не фартануло. Пацан к успеху шел. Да. Правильно? вот так подрастают, все нормально, планусов так и не было у них, все отлично, потихоньку вытягивается, длину, ну, и набирает вес, так неплохо. Короче, проиграете Так, так, так, так, так. Значит, какая ситуация? Вот эти у меня на месяц старше от Петрена. Ну, там месяц и чуть-чуть, по-моему. И сейчас мы будем убирать четырех штук. То есть, вот раз, вот два, вот три. Рыжий вот этот и четвертый. Или вот этот, или вот этот. Наверное, вот этот. Ну, хотя этот длинный его оставить, того, наверное. Вот этот раз пойдет, два, Три и четыре. Это тех, которые хандюха будут выбирать на мясо. Четырех. Но есть одно, как бы у меня одна мысль. То есть вот эти вот, которые старше на месяц, получается здесь из Петренов один, один, один по, по весу наверное больше, чем Кантур. Хотя на месяц меньше. Сейчас я его покажу. Так, оделся. Он, наверное, там отдыхает. А, вот он. Вот, вот это у них один. Он по весу больше, чем сам Канту. Вот этот именно. А это, зарплата ухода в стоимость сигарет или нет? В стоимость сигарет? Да, да, да. да, зарплата хорошая, значит, уходы. Шо ты. Сказал, Возвращение блудного сына Александр вернулся в свои ряды, говорит, так и так, давай поднимать, давай начинать строить, все уже погода позволяет, и будем начинать... С чего сами будем начинать? С полу. А не с перегородки. Ну, с перегородки, а потом же с полы. Ну, сначала, да, прокопаем полностью фундамент, небольшой зальем и начнем ложить перегородку. Почему? Э, у нас сейчас буквально на днях приедет, э, приедут люди бить колонку, колонку, Саня, я там в углу, думаю, в котельне. Везла вода, че идет в принципе? Ну, в принципе, кажется, тут везде есть. А что ты там не нашел? Там, там да. же ж хотелось быть, углу, чтобы оттуда у нас тогда. Там большой. Так я внутри да. ж думаю пробить, пробить внутри, Саня. Снаружи. Я думаю, внутри, в сухом, Саня, в котельне или в бытовке. Там автоматику поставить, и все, и везде вода. А если мы прокопаем снаружи, надо же копать сюда. Типа проблемам копать полтора метра. Вот, я боюсь. Так, ну, будем разбираться, да? Ты представь, что тут будет внутри. А что, им кажется там помпа? Водой вон и пробывать. Так помпа, ну а куда же девать вся Ну, так помпа вытягивает Или нет? Да нет, она же будет вообще ну, рядом. Ну, он же установка 360 высотой. Там встанет установка в том месте. В углу нет. Ну не в самом углу возле дверей. А зачем она там, там вообще коробка? Там можно этот сделать. хотел там сделать помещение для корма. Попробовать именно, ну, не попробовать, посмотреть сало, мясо именно с Пьетроена. Так, где он делся этот большой? А, вот, вот Вот этот. Вот самый, у них самый большой с этого вылазка. Это вообще короткий на ногах, на ходу маленький, а сам колбаска именно. Это длиннее обезьяна. Ее оставляем на свиномаску. И эту длинную на свиномаску. И, скорее всего, вот тоже красавица. Один в один с моим хряком. И вот это, наверное. Вот это. Ну, посмотрим. Тут еще Юра хочет одну свинку взять. Етрена именно с этих. Взять выводов. На свиномаску одну. Мне привезти генетику ПИК а взять одну свиномаску, А поросят мне привести Килограмм по 30, наверное, у них может больше на то время будет. Ну, еще не знаю. Это мы так с ним разговаривали. Ну, точно не устаканили. Поэтому, как бы, вот это как вы думаете? Может мне трех канторов на мясо пустить, а одного вот этого, вот. Вот этот, ну, сильно. Ну, он тяжелее, чем кантор. А именно вот этот. Он ниже на ногах, но сам по себе я смотрю, он будет тяжелее эти все меньше, да, меньше кантеров а это один догнал получается кантеров вот так вот это мне надо выяснить определиться с этим моментом может все-таки попробовать или оставить его, пускай уже до паски, и на паску будет килограмм я там не знаю сколько ну большой будет, оставить и на пасту несколько штук отсюда потом пустить на мясо. Спрашивали, когда ехать именно по дюрку. По дюрков. Да пускай еще побуду туда после 20 марта будете приезжать забирать. Именно дюрчат. Пускай еще подынут. Да, у них корм у меня постоянно, он уже доелись эти надо опять насыпать. На постоянной кормушке корм стартовый. Поэтому вы когда у меня заберете, уже вам не надо старт, давайте уже на гровер. Сразу. Кабанчик он уже один покрывает, там кого-то пробует. О, и надо будет потом правильно искать. Ну да, я что, Саня, думаю, или вот тут четырех, или тут трех, а одного взять там здоровый есть один. А что там мелковатого, значит... А я или и Или вот может? вот тут мелковатый. Не, или то, <клев> или то оставить, пускай подрастет, а тут уже этих... Вот и меньше на месяц. Вот пойдем туда. Да. Да. Ну да. Саня просто еще не знает, где что есть. Он. Я же их воспитывал. А, с памятью. Я же принимал роды. Акушером был. Да, Саня Петренов принимал. А порос, помогал да. Вот а тут а Саня один. О, вот серийный. Ну, а ну на месте. Ну что, больше он или меньше, Сань? Санька, больше или меньше? Конечно больше. Я уезжал вообще не именно... знаю. Ну больше того, да? Клюпики такие именно, да? Ну да. О, вот. да, у нас нормально. Во, да, Боксер, да? боксера Или оставить его на Пасху. Еще ж больше будет. Хорошо, давай, так да. да, Саня предлагает уже тех четырех, да, Саня? Да, это будет. на Пасху. Да хапку вот таким маркером намечаем половинку охапочку ну, чтобы туда чтобы... Вот тут охват давай подлиннее да? Да, да не ну без разницы саня приехал воду в бане жить поэтому сейчас баню растопим прогреем все стены и вот друзья получается банька у нас стол дедушка забрал забрал дедушка стол да а как без столика ну что ж придумаем, есть стол нормальный в гараже сейчас мы тут нагоним температуру, ну тут ему не надо купаться Ну тут только купаться можно а он вот тут живет да и сиореты уже свои нашел тут печка у нас Сейчас с Танькой будем достапливать. Тапочки мои тут стоят. Именно. Ну так вот видишь, все же, он все, именно ждет, ждет меня, да? Да. Так, на второй день по этой свиноматке, ну, скажем так, начинает срываться, начинает, но еще не стоит, но вижу, что может быть даже завтра уже будет стоять. Уже хвоста задирает. Ну да, уже более-менее такая. Да, я думаю, завтра уже точно. Да, Хлубушка? Завтра? Думаешь, завтра? Ага. Она вообще ничего сейчас не ест. Я насыпал ей, готовлю. Ну не стоит, я думаю, завтра уже будет стоять. Тут а, я убрал. Корыто так и работает. Отлично. Нигде ничего не опрокидывает, не высыпает. И все, я убрал, соломы настилил. И буду их запускать. А тех, которых мы наметили, четырех или там троих, я потом туда выгоню и буду с улицы их загружать уже на мясо. А остальные будут здесь. Ну, а поэтому я думаю, покрою. Ну, чё, чё. ну Вот сто процентов Еще нет, но ну, сейчас даже проверим. Сейчас я. Так, подожди, подожди, подожди. А ну. ну уже хвост задирает. Нет, ну, еще нет. Нет. Но подхвостница уже еще более выраженная. Ну, зараза. Голых залыгается. Глубнушка. А? Глубнушка у нас крупненькая. Мордочка маленькая. Не, не, не, ну ничего, я думаю, завтра да, да. ну что ты вот уже бешено так что начинаем ну начнем, по крайней мере наверное мы с перегородки, с заливки фундамента и с перегородки, вроде бы так поговорили решили с перегородки а там колонку, с колонкой определимся где бить дебурить колонку внутри и будем уже принимать решение по заливке заливку сразу сделаем отмостку как я понимаю сделаю отмостку вот такого типа как вот здесь у меня вот доска сделаю здесь так само оставить жалобок и с арматуры наверное 12 куплю арматуры поделаем маяки полностью на всю длину здесь и на всю длину здесь и Маяки так рассчитаю, чтобы под мою виброрейку. И будем заливать с миксера. Зальем с миксера эту сначала половину. Миксер сюда заедет, локна подаст, лотки нарастим. Зальем сначала эту половину, потом это, а потом начнем варить клетки. Я думаю, сильно много времени не пойдет на это все, но... Потому как у меня э, свиноматки покрыты, я хочу, чтобы они уже поросились в этом сарае. И по пенопласту. Посчитаю, сколько у меня не хватает пенопласта на потолок, на утепление. Да закажу пенопласт. И ОСБ тоже уже нашел. Где заказывать? Закажу. ОСБ привезут. Ну там буквально позвонить. Привезут, заплатить и все. Вот так. Короче, начинаем стартовать по сараю. Следите, кому интересно, кто там из-за сарая смотрит. Интересно, как будет дальше все уже. Начинаем движение. Саня приехал, Саня говорит, мол, так и так. Все уже решил с чистого листа начать. То есть под заработой денег там, сколько он залито, потому что постройки мы хотим не только сарай строить, а там еще много чего. Ну, я потом постепенно буду показывать. Сарай достроим, потом начнем уже другой строить тоже уже планируется потихоньку закупляю и туда материал то есть вот так друзья поэтому не забываем заходить иногда на мой канал смотреть и кто там что видит как лучше, как хуже то есть советы все принимается и берется во внимание то есть вот так, сейчас заберем топчан этот саню в баню он на этом топчане медицинском спит постелим, баню сейчас протопим хорошо там будет жара дня два стоять, ну а потом я ему дал калорифер и каварифером подгонять будут, ну и окна эти уже потом поставим, сюда все равно миксер не заедет, с той стороны там забор, окна эти можно ставить уже, а эти пускай будут открыты, окна сюда миксер будут подавать бетон вот так я планирую то есть будем потихоньку начинать